Если вы уже дошли до того, что требуется сгенерировать GUID и в панике садитесь на измену, не спешите, и такое на Notepad++ можно делать. Скачиваем плагин в соответствии своей системы, создаем папку nppToolBucket и распаковываем в нее плагин, запускаем Notepad++ и через меню плагины. Tool Bucket, Gen 8 GUID, или нажатием Alt-Shift-G плюс генерируем GUID. Из настроек можно генерировать заглавными символами, оборачивать в фигурные скобки, генерировать и применением дефис и сохранить все настройки на постоянку.